Инфракрасные термометры ЛРа самые комфортные. Они мгновенно измеряют температуру. Эти приборы особенно удобны для детей и их родителей. Идеально подходят для дома и медицинских учреждений. Имеют четыре отдельных режима измерения, первый для взрослых, второй детский, третий ушной режим, четвертый режим измерения температуры предметов. Низкие показатели погрешности до 0,2 градусов. Высокая скорость измерения. Бесконтактная модель характеризуется хорошим качеством сборки, что полностью исключает высокую погрешность при измерении температуры. Принцип работы электронного градусника заключается в определении температуры тела, ориентируясь на измерение теплового излучения исходящего от поверхности тела. Или предмета. Достаточно лишь приблизить инфракрасный термометр и увидеть на жидкокристаллическом дисплее результат. Буквально через секунду. Приобрести бесконтактный термометр можно по ссылкам под видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. Ставьте лайки и удачных вам покупок.